Привет любители психологии! С возвращением! Вы когда-нибудь ловили себя на том, что говорить кому-то что-то манипулятивное, чтобы получить то, что ты хочешь? Иногда вы можете не осознавать, что некоторые вещи, которые вы говорите и делаете, являются манипулятивными. Вместо этого вы можете заметить, что друзья отдаляются друг от друга и отношения находящиеся под угрозой. Итак, если вы в последнее время подвергали сомнению свои собственные действия, вот шесть признаков того, что вы манипулируете, не осознавая этого. Во-первых, ты вроде как всезнайка. Часто ли вы чувствуете, что люди должны следовать за вами, потому что ты тот, кто знает лучше всех? Или, возможно, у вас есть это постоянное желание ставить себя на первое место при любых обстоятельствах? В результате эта тенденция может заставить других людей видеть вас как эгоист и всезнайка, что может заставить их отвернуться и избегать проводить с тобой время. По этой причине полезно посмотреть на то, как вы относитесь к людям. Возможно, вы не знаете об этом поведении, как это могло развиться бессознательно. Например, «Имея преимущество, может быть», это ваш способ замаскировать свою неуверенность. Или вы можете бессознательно имитировать это поведение о твоих строгих родителях, которые заставляли тебя повиноваться, каждое их требование растет. Так что отдохни и сосредоточься на себе. Когда вы станете более уверенными в себе, вы можете обнаружить, что вам больше не понадобится, чтобы все время затмевать всех. Во-вторых, ты осыпаешь кого-то любовью. Затем отступите, если они сделают что-то не так. Вы избегали кого-нибудь после ссоры, чтобы доказать, что они тебе не нужны? Это твой способ сказать им, что они должны быть теми, кто придет к вам первым, если они хотят помириться? Это поведение типа «толкай и тени, где ты заставляешь кого-то чувствовать себя счастливым, когда они делают что-то правильно, но затем отступите, чтобы наказать их, когда они делают что-то не так. Вы можете сделать это, потому что это может дать вам чувство контроля над другими, но эта тактика токсична и манипулятивна и может серьезно навредить чему-то психическому здоровью. Номер три. Ты очень непреклонен на том, чтобы получить то, что ты хочешь. Вы идете на крайние меры, чтобы получить то, что хотите? Допустим, вы хотите конфет, но другие хотят шоколада. Так что же вы делаете? Кто-то, кто манипулирует, может решить выбросить весь шоколад, так что ни у кого нет выбора. В том же смысле, постоянное стремление контролировать ситуацию может заставить вас делать практически все, что угодно, включая ложь, чувство вины и обвинения, чтобы получить то, что ты хочешь. Но всякий раз, когда ты ловишь себя на том, что думаешь о том, чтобы сделать что-нибудь из этого, возможно, было бы полезно просто остановиться. Вдохни и сделай шаг назад. Дайте себе немного времени подумать. Эти моменты самосознания и размышления могут помочь вам двигаться вперед. В конце концов, изменить свои привычки может быть нелегко, но это выполнимо, и вы более чем способны о его достижении. В-четвертых, ревность заставляет вас совершать проблемные поступки. Как вы реагируете на ревность? Если бы ты видел, как какие-то друзья тусовались без тебя, будете ли вы чувствовать себя оскорбленным и целенаправленно пойти на свидание с кем-нибудь другим, чтобы сделать кучу фотографий, просто чтобы выставить их на показ в социальных сетях, чтобы они увидели? У манипулятивных людей есть проблемы с ревностью. Когда вы чувствуете, что не справляетесь с ситуацией, вы создаете еще один, которым можете управлять, даже если это происходит за счет ваших собственных отношений. В такие моменты, как этот, это может помочь отдать себя некоторое время и пространство, чтобы смириться с этим фактом, что не все, что делают другие люди, связано с вами. Сначала познайте свою собственную самооценку, так что вы не будете чувствовать угрозы, когда другие этого не чувствуют. Номер пять. Ты никогда прямо не говоришь, чего хочешь. Чувствуете ли вы себя виноватым, ставя других в тупик, заставить делать тебе одолжение? По словам Бархама, манипуляция может возникнуть из-за неспособности или, по крайней мере, нежелания просто сказать, что вы чувствуете или в чем нуждаетесь. Такое поведение может быть вызвано скрытой тревогой, неуверенность в себе или строгое воспитание в детстве. Строгие родители, которые не позволяют своим детям открыться, могут воспитывать людей, которые полностью избегают конфронтации. В этом случае вы можете счесть это полезным обратиться к психотерапевту, чтобы поговорить с ним и решить ваши проблемы. Делайте это шаг за шагом. Ты справишься с этим. И номер 6. Вы используете отношения как приманка. Вы когда-нибудь говорили кому-нибудь, что они должны что-то сделать для вас, если бы они действительно любили тебя и заботились о тебе? Если это так, то вы используете свои собственные отношения как приманка, чтобы получить то, что вы хотите. Всякий раз, когда вы делаете это, вы в основном говорите, что если они не будут делать то, что ты хочешь, тогда ты порвешь с ними отношения. Это глубоко обидный и недобрый поступок, особенно для людей, которых ты любишь. Как упоминалось ранее, это весьма возможно, что вы даже не осознаете, что делаете все это. Вот почему хорошо иметь острое чувство осознанности о ваших собственных действиях. Уважайте других и находите способы повысить свою самооценку. Помните, что все это – часть вашего путешествия, роста. Итак, имели ли вы отношение к одному или нескольким из этих пунктов? Дайте нам знать в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, обязательно поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео с теми, кто мог бы извлечь из этого выгоду.